Всем добрый вечер, сегодня мы хотим поделиться ва с вами э новостями касательно нового патча обновления Waypoint 4.06 для No Man's Sky, который вышел 8 ноября этого года. Вот, на английском, а мы читаем вам на русском. Путевая точка 4.06. 8 ноября 2022 года. Всем привет, спасибо всем, кто играет в обновление Waypoint, особенно тем, кто нашел время сообщить о любых проблемах, с которыми они столкнулись через Zendesk или консоль Crash Reporting. Мы внимательно прислушиваемся к вашим отзывам и выявили и решили ряд проблем. Эти исправления включены в патч 4.06, которые скоро появятся на всех платформах. Исправление ошибок. Краткие сведения о различных специалистах базы NPC были добавлены на страницу собранных знаний информационного портала. Взаимодействия с бляшками больше не будут возвращаться к первому фрагменту истории расы этой планеты после завершения каждого взаимодействия. Взаимодействия с заброшенными зданиями больше не будут возвращаться к началу первого этажа после завершения каждого взаимодействия. Исправлена ошибка, из-за которой некоторые миссии по руководству этапами путешествия могли зацикливаться. Игроки, присоединившиеся к игре друга непосредственно из интерфейса, но без действительного сфота сохранения, теперь будут иметь возможность настраивать свои параметры сложности. Исправлена ошибка, из-за которой все миссии по Drop Pod в одной системе могли завершаться при загрузке сохранения, в котором одно из них было недавно завершено. Исправлен ряд проблем, из-за которых кнопка быстрого доступа, позволяющая игрокам перейти непосредственно к недавно разблокированной записи руководства, могла не работать корректно. Исправлена ошибка, из-за которой количество крафта для предмета ограничивалось размером его текущего стека. Количество крафта теперь можно регулировать с соответствии с текущим свободным местом в инвентаре. Исправлена ошибка, из-за которой кнопка быстрого доступа, которая могла привести игроков непосредственно к недавно обнаруженному минералу, растению, существу, не работала корректно. Сила щита, прочность корпуса и боевая маневренность вражеских звездолетов теперь правильно масштабируется в соответствии с настройкой сложности космического боя. И функциональные опции вызова компаньона были удалены из быстрого меню Starship, то есть звездолета. Исправлена ошибка, из-за которой этапы создания устройства, и воспламенителя, слияния выходили за пределы экрана. Исправлена проблема со столкновением, затрагивающие некоторые детали дверей из сплава. Исправлена ошибка, из-за которой при разговоре со стандартными капитанами фрегатов на борту вашего грузового судна появлялись опции подачи живого фрегата. Исправлена ошибка из-за которой дважды отображалось предупреждение о нефункциональной технологии для заблокированных свотов. исправлена ошибка из-за которой инвентарь грузового судна мог отображаться как действительный, когда ни одно грузовое судно не принадлежало. Исправлена ошибка из-за которой в некоторых миссиях по руководству этапами путешествия появлялся недопустимый текст. Исправлена ошибка из-за которой недопустимые слоты отображались как выбранные, несмотря на то, что рассматриваемый корабль или мультиинструмент достигли максимального размера инвентаря для своего класса. Исправлена редкая ошибка, из-за которой из заброшенных грузовых контейнеров могли выдаваться недействительные предметы. Исправлена ошибка, из-за которой при разблокировке новых свотов мог увеличиваться неправильный инвентарь. Исправлен ряд проблем, из-за которых запасы могли неправильно масштабироваться или прокручиваться. Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли взаимодействовать с открытыми предметами инвентаря при использовании расширенного инвентаря. Исправлена редкая ошибка, из-за которой некоторые мультиинструменты могли оставаться с неисправимой технологией после того, как эта технология была восстановлена. Живой корабль теперь использует правильные инвентарные метки. Исправлена ошибка, из-за которой в различных полях информации о миссии мог отображаться недопустимый текст когда одновременно были активны несколько миссий планетарно-десантной капсулы. Исправлена ошибка, из-за которой некоторые элементы пользовательского интерфейса перекрывали нижнюю часть экрана инвентаря. Исправлен ряд проблем, из-за которых инвентарные номера могли отображаться за пределами их знак, значка на определенных языках. Исправлены проблемы с удобочитаемостью инвентаря, из-за которых фон был слишком прозрачным в виртуальной реальности. Исправлен ряд проблем с мерцанием частиц виртуальной реальности. Исправлен ряд визуальных сбоев, которые могли возникать при использовании модификатора внешнего вида. Исправлен ряд проблем с рендерингом, влияющих на гарнитуру Oculus MetaVR. Исправлена ошибка только для ПК, из-за которой сетевые настройки могли быть недоступны без объяснения причин. Исправлен ряд проблем с памятью, связанных с FCR2. Улучшено визуальное качество режима Ultra Performance в 2. Исправлен ряд проблем с приглашением в многопользовательскую игру, которые влияли на платформу Xbox. Исправлена ошибка, из-за которой могла искажаться информация, важная для моддеров. Исправлен сбой, связанный с воспроизведением пользовательских треков бит. Справлено редкое зависание, которое могло возникать при вызове космической аномалии с помощью горяти... горячей клавиши. Мы продолжим выпускать исправления по мере выявления и устранения проблем. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, сообщите нам об этом, отправив отчет об ошибке. Спасибо, Hello Games. Ну, это все, что мы хотели зачитать и сказать по, по 4.0.6 обновление waypoint